Всем привет! Сегодня у меня десерт, это, ну будем так называть, сырники на овсяных отрубях. Вот смотрите, вот здесь у меня полторы столовые ложки отрубей, залитые молоком. Потом что-то я не съела, все это в холодильнике, у меня провело ночь. И вот такой вот имеет консистенцию. То есть такие размоченные, хорошо овсяные отруби, горячим молоком. Яйцо одно, сюда мы добавим соль. Если по желанию, стевия, ванилин или любой сахарозаменитель. И творог. У меня вот остатки вот такого мягкого творога. Потом от завтрака остался такой зернистый творог. Сейчас вам все покажу. Значит, яйцо. Добавляем сюда щепотку соли. Но ну, обычно я не добавляю ничего сладкого. Но сегодня добавлю. Примерно... Столовую ложку я добавлю стеви. Давно мы стевию, не стевию я добавлять не буду. Чуть-чуть ванилина, капельку. Так, все это нужно слегка взбить. Перемешать будем так говорить. Все достаточно просто. Рецепт простой, но сырнички получаются очень вкусные. Выкладываем сюда отруби, перемешиваем. Я почему перемешиваю, положила соль, перемешала, положила отруби, потому что потом сложнее все это перемешать. Так, и у меня получ получится вот здесь, наверное, 2 столовые ложки творога. Так, вот этого будет достаточно. Но мягкий творог, он у меня уже лишний в моем холодильнике, поэтому я еще добавлю сюда творог этот мягкий то есть получается в общей сложности примерно 3 ложки творога нет у вас трех ложек есть только 2. положите 2 есть 4 положите 4 в общем особенно не по граммам здесь не высчитывайте все делаем на глаз все получается всегда без проблем И еще раз все перемешаем так, сейчас я поставлю сковородку на огонь пусть она нагревается огонь минимальный чтобы они, сырнички у вас, не горели. И вот это вот все перемешиваете. Смотрите, чтобы костенция была такая, как на оладушке. В общем-то, это такие творожные, даже будем называть оладушки. Вот такое тесто. Все, ковородка греется. Сейчас нальем столовую ложку масла. Столовую ложку масла. Один раз. Ждем, когда нагреется. Масло разогрелось и неполной ложкой выкладываем. Ждем. Вот, дождитесь, пока начнет запекаться вот эта верхняя сторона и переворачивайте аккуратно. Очень нежная. Вот, со второй стороны, видите, все приготовились. Выкладывайте на бумагу, девочки, кто там у нас следит за количеством масла. Вот такие сырнички, оладушки у меня сегодня получились. Сейчас мы идем на прогулку, кто с нами, смотрим дальше. Кто не идет, остается дома, готовьте оладушки. Всем приятного аппетита, худейте с удовольствием. Пока! Жакаранда, красавица. Хорошо, что пасмурное небо, да? Не, ну сейчас против солнца еще, но в голову как снег. Цветочки. Вот так надо бросить Сюда лежит. Вот это. О, вот они. Что, желтые? Тоже красиво. Что такое интересно. Вон там. Что за дерево, даже не знаю. А главное, смотри, как уши опустили. Как собачки, опустившие ушки. Такие детали сегодня показывают. Огород. Повалай запрок. Ола, ола. А, ола, Амигу. Ола, Амигу, дайви. Кому что? Кому что? -то? Что ты боишься? Не бойся. Хорош. Помидоры. Что это? Что это? Ну, скучно. А это красавец. Он маленький еще щеночек маленький. Ой, Ой. Голосистый Укусил? Укусил Лимон и апельсин, наверное Как говорится, португальные детали Лавочка Камень Подарок из Африки О, какая Симпатишна, да? Португалия, а здесь пабы С напитками там что там еще все. английский пап опа а я же здесь все на велосипеде все горочки проехал О какой дворик а даже не дворик переулочек время раннее 8 утра поэтому народу никого потихонечку процепается просыпается нам сегодня 30 градусов обещают но это, наверное, будет в тени 30, потому что на Солнце градусов 40. И еще пыль из Африки. Это не точно. Да. У нас часто спрашивают, мы, и мы очень часто отвечаем на этот вопрос, что после дюкану какое питание. Питание практически такое же. Ну, так коротко ответил. <связь> <связь> не, не развернуто. Не развернуто. В общем-то, знаете, какое питание, наверное, должно быть? А, как на закрепе. Все, все можно понемногу. Пир. То есть вот не, не увлекаться. Конечно, после кажется, что вот я похудел, и сейчас у меня будет все замечательно. Я не наберу. Наберете. Начнете нарушать, тут же наберете и только расстроите себя. Вот оставьте питание, закреп, это вот питание на всю оставшуюся жизнь. Познательно. Да. Как только перестанете соблюдать, будете. Ну да, если вдруг там чудо случится, и у вас ускорится вдруг с возрастом метаболизм, то да, тогда, конечно, другая история. А так, с возрастом все замедляется, метаболизм и все. поэтому не обольщайтесь что вы, придя к своему идеальному весу, начнете есть булочки и останетесь. Нет. Чтобы не поправиться, не нарушайте. Не увлекайтесь сладким булочками, тортиками, пирожными и так далее. Можете себе позволить раз в неделю съесть кусок торта. Все и потом за это отрабатывать неделю. Нет, не надо ничего отрабатывать. Если, если все в пределах разумного, ничего не надо отрабатывать. Вот в эту горку я залазил. На велике. Вот там. Да, и обязательно, обязательно какую-нибудь физическую нагрузку. То, что прогулка каждый день. Какие розы. Вообще, вообще, вот такие, вот еще белые, вот там рычит собака где-то, а сверху. О, жасмин. Или это что ли, жасмин? Оп, оп. Мне кроме вот этого еще интересует, что вот это такое? У каждого дома вот такая петля или не знаю она насквозь а бывает две петли что-то подвешивали не Теперь понимаю вторая здесь день. вот белая там роза она пахнет я прям здесь чувствую аромат розы да это наверное этот жимовский зас... А жимовский префоль, да, точно. вот так вот воткни палку она и вырастет да о чем я говорила обязательно каждый день прогулки -нибудь физически нагружает себя вот я считаю что лучше всего делать приседания и растяжки а то, что прогулки, это не только для веса, это для вашего сердца, это для общего состояния. И я вам рекомендую, вот у кого особенно дети, с детства приучайте, вот хорошие привычки, чтобы у них были. Были хорошие привычки в питании, хорошие привычки в жизни. Вечером, это недолго, это полчаса, вот все там уповают на отсутствие времени. Мои дорогие, столько времени все сидят в соцсетях. Переписываются в WhatsApp и пересылают друг другу всякую ерунду. Вот это время, если вы в течение дня сэкономите, у вас вечером будет ровно час времени, чтобы выйти на улицу, пойти прогуляться с детьми, провести время пообщаться. В WhatsApp пересылать интереснее. Поэтому ведите здоровый образ жизни, и все будет у вас хорошо. Смотрите наше видео, готовьте по нашим рецептам, и все у вас будет замечательно.